Знаете, такого сильно пошкоджения у нас нет, где-то под навесом два окна вибило, а так и, машин, и автомобиль. У нас еще проживает, там прямой прилет прямо в подвал, там нема дешевле.